Привет! С вами Блог фрилансера. В сегодняшнем видео мы будем создавать баннер для рекламы ВКонтакте. Данную тематику очень любят арбитражники и начинающие веб-дизайнеры, так как он достаточно урок будет достаточно простой и не требует много времени и знаний. Так, давайте перейдем. в ВКонтакт, вернее, в Photoshop. Вот такого вот баннера я делал летом скидка на лендинги. Он достаточно. Откровенный, но привлекает с собой внимание. Его достаточно много людей к себе копировало, видел. Дублировали его, и он разошелся по некоторым пабликам, которые предлагают услуги по дизайну и разработке лендингов. Кто-то брал с разрешения, кто-то без. Так, давайте мы создадим что-то похожее, но на зимнюю тематику. Выбираем файл создать, задаем ширину и высоту. Ширину в данном случае, наверное, будет 1200 пикселей. Вообще по стандартам 1700 пикселей максимальный, но вот сделаем его чуть пошире, для, чтобы было место для текста. 1200 на 700 пикселей. Окей. Получается у нас такой баннер. Давайте для начала создадим для него подложку. Подложка это, то есть вот эта серая вокруг. Играем инструмент прямоугольник с скругленными углами. Радиус скругления задаем где-то на 20 пикселей. цвет заливки возьмем чуть-чуть. Для начала сероватый, возможно он такой и останется у нас. Нажимаем на любую свободную область. Радиус скругления, так, здесь надо будет снова задать нам 20 пикселей везде, со всех сторон. Ширина мы делали 1200 на 700 пикселей, Окей. так выровняем его по центру, нажимаем Ctrl-A, с помощью панели управления здесь выравниваем по горизонтали и по вертикали, Ctrl-D, убираем выделение. Так, если у нас тут была девушка в таком дикольте летняя, то на зиму у всех ассоциируется с какой-то немножко уже порыскал более откровенных, но ну, в меру конечно же снегурочек что если будет совсем уж откровенно то у нас контакт его не пропустит. и вы будете запускать например рекламу вставляем Ctrl V нашу снегурку преобразуем ее в смарт-объект чтобы у нас не портилось качество при масштабировании Так пояс наверное, нам ее придется обрезать что так она будет слишком маленькая у нас хотя так да, придется нам срезать ее руку было видно лучше лицо на которое будет привлекать наше внимание так он, наверное, лучше сделать цветом, как у девушка. чтобы нас не заморачиваться сильно и не удалять вокруг этот фон. Конечно, можно, же, можно удалить данный фон и поставить любой другой. Но мы этого делать не будем. Так, создаем маску слоя на слой с девушкой, чтобы удалить вот этот вот фон. Так, выбираем инструмент, немножко подкорректировать фон был более мягкий переход вокруг жестких рамок так. Ну, фон у нас получился практически однородный двинем ее влево так раз уж у нас зима то давайте добавим зимняя скидка а не летняя сильно уж фантазировать не будем зимняя скидка так хорошо привлекает внимание когда у вас текст либо разных размеров либо чуть-чуть сдвинут, именно в баннерах зимняя скидка так ну, пусть будет 25 процентов на все 25 на все этот баннер у нас не специализированный под какую-то тематику. Вы можете подставить любое другое слово. Я выложу все исходники в описании к этому видео. Вы можете их скачать и использовать в своих, цели. В своих целях. Так, второе слово лучше использовать другим цветом, чтобы у нас выделялась она. Возьмем с девушки красный, но изменим его немножко. Цвет на более малиновый, так как красный цвет у нас в ВКонтакте и социальные сети не особо любят, у них в вебе, в баннерах именно, он портит. Если вы сделаете, например, в аватарке такой ярко-красный цвет, он у вас, скорее всего, его сожмет и испортит весь вид. Поэтому лучше использовать такие оттенки красного. Ближе к малиновому, алому хрен его знает. Так, вот так вот подойдет. Добавим, давайте тоже вот такой вот эффект тени вокруг с обводкой, чтобы у нас немножко добавился объем. Выбираем параметры наложения. Сначала добавляем обводку, цвет. Так, размер где-то на 5 пикселей и цвет белый. И затем добавляем тень. Глобальное освещение убираем. 90. Угол 90. Так. Размер на 0 и смещение где-то на 9 пунктов. Так, попробуем добавить тот же эффект на текст ⁇ Зимняя скидка ⁇ Для этого просто перетаскиваем вот эту вот иконку сюда, удерживая Alt. Батц. Так. Ну, не то, мне кажется. Кстати, попробуем уменьшить непрозрачность. Уменьшить обводку. уберем наверное эффекты мы отсюда так появилась другая немножко мысль на зимнюю скидку добавить тоже эффект какого то зимы или льда текстура текстуру льда стура лед чтобы у нас не выглядело таким скучным синим. Так, безшовные посмотрим текстуры. Мне нужен какой-нибудь эффект. Вот. Эффект узора на стеклах. Так. Ctrl-V вставляем. И теперь нажимаем комбинацию Ctrl-Alt-G. Создаем маску слоя. Ctrl-T немножко уменьшим размер. Запоминайте сразу комбинации. Здесь у вас вот должно высвечиваться слева. Смотрите, если я их не называю. Это ускорит вашу работу в Photoshop. Уменьшим немножко непрозрачность. Вот так вот смотрится уже поинтересней текст наш. Нежели просто синим. На текст 25% на все тоже можно добавить. Перетаскиваем его сюда, Ctrl-Alt-G. У меня программа показывает, что нужно сделать небольшой перерыв, но нам не до перерыва. Давайте создадим отдельный, отдельную папку, вот эту вот выделим все, Ctrl-G и назовем ее текст. Все же сюда, наверное, лучше добавить там легкую обводку. Видновато смотрится, и добавим еще сюда какие-нибудь элементы, например, снежинки. Снежинка. PNG. Так. Например, вот такую или такую. Давайте скачаем ее. Чтобы использовать PNG, нужно сначала ее сохранить. Вот я сохранял одну из них. Другую, правда. Так. Перетащим на наш шаблон ее. И немножко закрасим пустоты. Ctrl-G. Уменьшим. Повернем ее. Так вот, чтобы не было однообразно. ctrl можно немножко увеличить наш текст. Так, мне кажется, вот немножко сполз. Все равно нужна какая-то симметричность дизайна, чтобы у вас не было все хаотично. Здесь мы, конечно, слово скидка расположили немножко правее, чтобы привлечь внимание, но все равно пропорции должны сохраняться. чтобы смотрелось все более собрано, что ли. Так, Ctrl-H, берем нашу направляющую. Так, сделаем немножко фон посветлее и будем заканчивать. Я покажу, как можно менять изображение на любое и текст. И закончим. Так, девушку... Тоже нам придется стереть, иначе у нас более темноватый баннер, получается, мне не нравится. Так, я пока поставлю на паузу и стеру вокруг девушки фон серый. Так, убрали мы наш серый фон вокруг девушки. Баннер стал чуть поярче. Давайте немножко сместим еще повыше. Так, еще появилась идея немножко сделать такой эффект у баннера, появлял, появился объем. Для этого все слои, кроме слоя с нашей подложки, объединяем в группу, назовем ее баннер. На подложке нажимаем Ctrl-T, немножко уменьшим ее. Я думаю по высоте немножко уменьшим И подойдет нам такой вариант Так, баннер пока скроем чтобы нам не мешался Нажимаем параметры наложения Тень Глобальное освещение убираем Непрозрачность Пока оставляем как есть Угол 90 Так, непрозрачность Сделаем на 100 Размер на 0 пунктов Пикселей, вернее, а смещение где-то на, на 10 больше даже 12 пикселей. Здесь выбираем цвет чуть темнее цвета самой подложки. Так вот. Смещение где-то до 8 мы уберем. Окей. Ctrl T снова немножко его длиннее. Ставим снова глаз на папке с баннером, сделаем ее видимым. И теперь нам нужно убрать этот лишний от девушки, спрятать его за баннер, за подложку, вернее. Для этого переходим на слой с баннером, выделяем его. Удерживая Ctrl, нажимаем на пиктограмму с подложкой и далее нажимаем на значок стой маски. Все. Видим, у нас девушка ушла уже за этот баннер. Перезавался. Все, теперь данный баннер можно использовать. Можно вместо девушки брать любое другое изображение, то есть как шаблон. Например, давайте подарок поставим. Если, вам... если девушка для вашей сферы слишком, скажем так, откровенно, нажимаем сохранить изображение. Также вы можете... Если вы арбитражный, подставлять изображение любого товара. Если у вас какой-то бизнес, например, девку мы убираем. И ставим просто сюда любую картинку. Также легко вы сможете отредактировать текст, поставить эти же шрифты. Все в описании я приложу. Подарок 7 Ура, ура И как как угодно вы можете его Редактировать Снежинку уберем немножко так. Все, на этом видео урок мы заканчиваем Подписывайтесь на мой блог ВКонтакте, Подписывайтесь на канал на YouTube. Если видео было вам хоть как-то полезно, ставьте ваши лайки и пишите в комментариях, о чем еще записать видео. Всем пока, до следующих видео уроков.